Смотрите, для меня было бы очень удобно, если вам отдать трошку. Ну, После, смотрите, деле, я сказать, показать, да. что там сдали, за... Смотрите, трошку я грани. вам даю сразу в руках, да. я с вами лечу, деньги у да, меня да. с вами вместе. Мы сидимся, да. я вам еще трошку. Без всяких проблем. Шо Садимся, с просто... смысл, вертолет? С вертолета у винограда. Садимся, я вам еще трошку. Ну, э, я, я, я так не могу, потому что ну, у меня, у меня пол... полная, полная предоплата. Ну, Другие ничего страшного. Хорошо. У тебя посчитано это, видишь? Да, посчитано. Дай ему, чтобы два раза не считать. Нет, не тут больше. Он полюбал. Если пусть, больше, пусть, пусть, туда. да. Ну, корень, а если долгий, море, Мэг индийский, кучу шагал. ты индули, Андрей, море.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 Море, акадолла, is... ты бешал. Давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, Нормально. Да, да, да. Все, Смотрите. Все. Да. Давайте. У нас дорога оплачена. Вместе с этого с Киева едем да. в село да. под да. Да. Сегодня оттуда едем до вашего места, как до Еремчи. Да, вот, если, если, задержек значит, будет, если задержек не будет, если задержек я оттуда. договорился. Там все, -то тогда в районе, давайте... районе где-то 20 минут или полчаса мы задержимся на фотографии. На фотографии. Это все. вот, Присаживайте. понимаете? Присаживайте. Все. Все. Ну, Что я на моторе буду? Но со мечтами я младенцем, когда насало делился кейло, растлес, Тоски куча мегамари гамари бурика, девики а